Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время поздравить и прекрасных дам. И, господа, пожалуй, поделитесь этим стихом в комментариях. Поехали! Стих, интерактивный, черную строчку, добивайте сами, как вам заблагорассудится. Сейчас будет женским днем поздравления. Глядя на вас, испытываю небывалое. Желаю, чтобы у всех был дикий, страшный, безудержный. Без всяких там всплесков и боли эти дела. Хоть ни одна из вас мне и тысячи слов мало, чтобы красоту описать, просто хочется взять и... И если кто-то подставил пошлое слово, Значит, вход сработал. А если сейчас подставлен был мат, То, как человек и поэт я, Зашел или нет этот мой стих, Как человек и поэт я,